Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал меню недели. Сегодня я покажу, как готовлю замороженную стручковую фасоль. Морозилка – настоящее спасение для тех, кто хочет меньше времени проводить на кухне, особенно если она заполнена замороженными овощами и фруктами. В моей морозилке, например, всегда есть пакет с зеленой фасолью, который быстро превращается в гарнир, суп или закуску. Чаще всего я делаю фасоль на гарнир, и в этом видео покажу как. Мне понадобится пакет замороженной стручковой фасоли, масло и чеснок. Растапливаю на сковороде, в короткий кусочек сливочного масла можно добавить немного оливкового если любите его. Достаю из пакета стручковую фасоль, немного ломаю стручки руками. Фасоль не нужно ни размораживать заранее, ни варить. Получившиеся стручки можно сразу отправлять на сковородку. Я прикрываю сковородку крышкой и оставляю буквально на одну минуту для размораживания. Через минуту крышку снимаю и жарю на огне чуть выше среднего, минут 5. Фасоль получится яркая, зеленая, хрустящая. Если вам не нравится хрустящая стручковая фасоль, можно готовить дольше, еще минут 5 или 10 до мягкости, Но Фасоль также потеряет и цвет. Пока фасоль тушится, я мелко нарезаю несколько зубчиков чеснока. Добавляю один крупный зубчик на одну порцию. Фасоль выключаю, добавляю чеснок, перемешиваю и подаю к столу. Такой гарнир получается очень ароматным и легким. Подойдет к мясу, можно подать как закуску перед основным блюдом